А сердце торжествует, в нем Дух Святой живет Как храм не сотворенный рукою мудреца Так я Христом спасенный, и в нем я Сын Отца Обнял меня как сына, ласкал и целовал Обуладел весоном и перстень даровал Привел меня в покой, возликовал со мной Сказав, мой сын был мертв, но вот опять живой С тех пор и я ликую, прощение обретя И сердцем торжествую, как малое дитя